Ребята, всем привет! С вами Данюк Ченов. Сегодня мы будем кататься с пацанами. Сразу же, быстрое начало. Пацанам, подъедем к Сразу попрошу вас на лайк, подписку, колокольчик, там, комментарий, черкнув. Поддержать, да, что такое Сейчас же по крайней мере минут по катушке Мне надо помочь И я еще вам нажимаю чтобы быстрее и больше показать, чтобы Канал не сидел головку, хотя бы Пацаны, вон они. привет, Саня, шо ты, как дела, а че не выгонишь? Господи, поги. Добро на я обкатываю. Надо реально терпеть. А, вот я,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 Это помойка. Да быстро сдать тормозом, остановиться. Садись, Становит. задни. Я помню, как я еду, по тормозам дал, и ты где-то сзади ходишь такой: "Да нет!" И такой я такой: "Бууу!" А, вот такая. Да, да его вот там да да да да да да да да Здорово. На я желтая готовка, это главная дорога то есть им можно... Э, не смотреть... О, блядь, ху -ху -ху -ху -ху. вот это да! здорово! что довести? <звук> <звук> давайте другу да, иди, да иди. Что? у тебя что а это за кабинат So, tu so, okay, ai <inaudible> не I'm <реклама> но уже меньше, <месяц. реклама> о военный, a <здорово>. big <реклама> ты что, не видел? А что ты хочешь? А -а -а. А ты что, сейчас без масла едешь? Стрелы вызовы Это я просто глушитель приспустил Что, дашь катнуть? Да нет, давай До конца и назад Блин, Ярик, конечно Мы упустили Ярика Не выпадет ну, а, так, а как рука руки Великий топит, Саня, вообще топ ты -то выиграл тот не я шалел на третий лупаш еще луной еще, блин, наполовину вот через пятнадцать там еще через пятнадцать минск нейтралку, там, там нейтралку а что, а я вниз там чуть, -чуть блин, Саня, красавчик Лучше там, пита там, реально химон он топит, да, я одурел а? Чё? А А чё ну, Заправишь меня, что, мне? А чё тебе не надо? С мамой чё? А как ты его смешиваешь? У тебя же баночка, да, специально по-моему? На глаз а, вот, я... Когда на глаз когда смотришь? Когда вы я у себя, то в... я смешиваю полу... да, Блин, какой ты да, вообще крутой что, да, да. Ну есть а? Можно а? еще просто? Я сейчас домой, ты видишь, бензой уже, чуть-чуть. Если, ну будет. да, а ну я тебя я дотяну на я... треш. меня тоже он может поставить. Так мне еще и вдруг на огород уже будет отвезти. Малой. Да, куда сейчас ряжка? Да. Вот. А Таня. где эти бензы? Мне еще не скоро привезут. А что тебе привезет? Таня, наверное. Да. На ну, че тебя привезет? Таня. Напалился, ну, Таня? Так ты только прокатился. Еще вот. Ты можешь на Майю, он А куда? До тебя? Ну, можно я. Шо? Можно шо? я? Воду? Да. Нет, Воду? ну давай, он хотя б, туда. Ты, ты на, голубчик, да? Короче, ворота, да, да. Во -во. А я? ты на моем поешь. О, Или ха -ха -ха. как? А что ну, а а ты смеешь? <свист> да, Ярик. Ты не ждал <свист> <свист> Да, Ярик, ты не ждал их, Просто я не знаешь, что такое советский. С вот. а. вот этим я помощь. Тросик оборвался. Какой? Глянь, цепы. Да? Да. Я еду, выжимаю, сорю, а он у меня болтается. <реш> Ни хрена. А Да тут что надо -то делать, надо. Ну. Далее что такое? Блин, тросик ярик. То ли оторвался, то ли. Оторвался. Давай, сейчас стоим. Ну, давай. Сталкача. Ну щас. Ну он, слышишь, по-моему, то ли на третий, я то ли на вторую. А ага, мы его сейчас вообще никак не видим. Ну, а попробуй, попробуй. Так а как на расцеп повыше стал толкать? Давай. Подожди, передаче, Пускай, давай затроси. Да подожди, не, подожди, стой, Хотя блин надо да. было плоско. Давай, сейчас толкнёте, я встану. Давай.